Я снимаю видео. Да. Не я думаю, что меня не вытащит из воды, потому что я буду бояться вылезти из воды. Последний раз, когда я вылезала из лодки, я упала в реку. Как у папы мы лодку надували в детстве Мужской способ разрыв... разрывания пластыря, <пласт который будет подобно белую изоленту. Обыкновенный медицинский пластырь. Может иметь немножко назад отодвинуть? Сумасшедшая рыба, а почему сумасшедшая? А вот она там, вот. я не пойму, она Ой-ой-ой, да, видно. Надо запоткать, чтобы Игорь было поплохело, чтобы мы уже рыбу поймали. На спокойствии слышно даже, как хохочет дело на другом берегу люди. Но мы сейчас не на берегу, если что, поэтому мы не точно не на берегу. Но точно не на другом. Насколько сколько интересно. Путь по природе. Вокруг одна природа. Да, я сейчас со скамейки свои своей в ходу. Рассекает кормой. Делаю просто проводку, будет у нас а, солнечный лес. Если получится. Иливее, лучше реально Что сделать. будет делать? Новая, новая туда, да, налево, налево, селфи-видео. Обгоняемся, обгоняемся, еще чуть-чуть, капельку, а вот все побежали, побежали. Суровое северное лето, дождь идет, а нам не дома, и мы решили сплавиться по речке. Наше долгое путешествие не скоро, походу, еще закончится. Знаешь, конечно, слегка надо брать Но в целом прикольно, новые ощущения, что-то интересное Как говорится, прогулка для пенсионеров Сейчас я её хвачу за... Оба! Так нормально? Тут вообще замечательно собираться. Парковка! На мыс. Какой-то мыс тут. А у меня нет ВКонтакте, поэтому можно не переживать по этому поводу. Не, максимум, что если ты только Ютуб <смех> <смех> Рэпер? Да, это похоже рэпер Котатка странно, он не охотан Может он скорее не рэпер, а этот ткань А, ну да Место для барбекю, какие-то странные приспособы, Вот честное слово, что вот это вот за фигня? Такие -то торчат, крест какой-то. А вот кукловуду, потому что он привязан здесь, не просто так сидит, он привязан. И называется все это дело Поляна. Даже табличка есть. Поляна И вот еще место для парковки было. Там, там, там, там. А ты говоришь, Давай, Нашли такое место оригинальное. Зомри, это видео! <свят> Нынче я грибу, поэтому видео плохо не получается, потому что снимать кроме меня некому. <свят> По крайней мере, ни того что не собирается. Будет видео потом 10-20 минут спустя Стало чуть-чуть ближе, чем было Точка высадки, наконец-то часть нашего путешествия Mm. <laughs> способ сдувания лодки с помощью насоса обратного Слушай, чем больше воздуха убрать тем легче лодка будет в высоке ну понятно это не, непонятно почему воздух уже ничего не весит такая это такая весит. А? Так весит на самом деле весит как может воздух весит что-то все весит весь ограденный весь Hehehehe <laughs> <laughs>